Всем привет, друзья! Сегодня у меня целый день в огороде. Целый день. Короче, девчонки были. Давид пришел со школы, он их забрал. И вот моя маленькая девчонка нашла ходунки в сарайке. Вспомнила, что они есть. Я ее так подсаживаю. Она сидит на меня, смотрит, играет, а потом надоедает и она начинает орать. Ну что, я начала приборку в огороде осеннее, как говорится. И... Здесь все прибрала. Здесь цветы подвязала, чтобы не лежали. Жалко же, чтобы не топтались. Травы. Очень много, очень много травы было. Среди капусты здесь росла картошка. Смотрите, я хочу вам показать, какая она у меня классная, выросла, обалденная, друзья. И вот последнюю я выкопала. Вот она у меня. Но я еще отряхнула. И вот. Короче, с четырех кустиков вышло столько картошки. Я, естественно, это оставлю на семена. Ах. Сейчас граблями пройду. Сейчас все. Остатки здесь граблями пройду и засею все полностью горщицу. Горчицу надо засеять, посеять до конца. А затем я еще прибрала теплицы, где перец. Вот здесь-то я не могу смотреть. Это ужас. Смотрите, друзья. Друзья, друзья, смотрите, какой ужас, а. Ну ладно, дай Бог сколько-нибудь покраснеет. Надеюсь, на лечем не хватит. Так. Здесь полностью приборку сделала. Прибрала, подвязала, посеяла горчицу. Затем а, полила, естественно. Они уже набухли, как вы видите. Смотрите, как они набухли хорошо. Ну вот, мои перчики только пошли в ход. А здесь фиолетовый и с ними красный. Он, естественно, будет фиолетовый. Я так думаю, не знаю. А здесь один помидор вылез после того года. И я его не убирала. Смотрите, он зеленые помидоры висят. Ладно, пускай на дереве там на перцовом висит. Дерево-то выросло, а перец все еще не дает. Вот они у меня, перчушки, как я их люблю, как я их обожаю. Так, здесь тоже, естественно, посела горчицу, полила зеленый лук вчера Посадила до конца. Ну, это прошлогодний лук. Я его досадила. Чего ему портиться, не дам. А так у нас зелень будет. Вот уже зелень наши. Редисочка. На салатике. Осенние витамины. Так. Прибрала еще укропчик. Надо будет его собрать в мешочек. И сложить на будущий год. Сеять. Они уже конкретно уж поспели, поспели. Ну вот. Ой, жарко вообще. У нас жара, короче, стоит. Виктория. Чуть-чуть еще Два кустика. Кустик остался. Вот это я пока не трогаю. Это Андрей покупал. Держь. Эти, как его... Дарина! Короче, до снега они растут. Даринка, мандаринка! Где у нас Дариночка? Дарин! Помидорки, помидорочки! Как хорошо растите вы мои! Вот это они уже поспели, вот эти. Ишь мягкие, и кушать можно. Эти уже, да, спевают. Зелененькие, но вкусные. Они сладковатые такие. Но они такие гибридные. Смотрите, что с ними. Взр взрыв. Помидор. Везде-то. Везде абсолютно. Такие помидоры. Взрываются они. Ну, на такие. Вот смотрите. С маленького начинается и все вот такие кишмишки идут Ой, бедняжки бедняжки вы мои а вот этот мелкий мелкие помидорки красненькие как сюда попал я удивляюсь я его не сеяла а как-то пришел ребятишкам даю они грызут ходят А это фиолетовые в том году были. Ну и Красные фиолетовые. Mm. Кипришные такие вкусные помидоры. Друзья, я хочу показать, пока я бегаю, кормлю хозяйство наше. Даринка, смотрите, как за мной сечет. Полусидя. Девчинка наша. На, на локоть уперлась. Шапка на бигрень. Соская. Да? Да? Что делаем? Мы маму следим, да, Мама, Ай, ты. Мама сейчас хрюхрю -хрю накормит. Да? Козочку надоела, теперь хрюхрю -хрю накормит. Всем привет, друзья. Мы пришли на поле копать картошку. Все. Андрей, он там ходит мотоблоком, копалкой. Ну, картошка ничего так, но в прошлом году, конечно, лучше она была. Да. Что хочешь сказать про это? А? что ты вякаешься. целый день будем копать. Да. Я а он собираю. хотел полчаса и все выкопало. Нет, четыре а. часа максимум. Как будешь собирать, от тебя зависит. Так, я пока сюда шла увидела Танюшку, Танюшка меня позвала, она мне дала столько цветов, это обалдеть короче, название не помню Танька скажет, напишет, запишет Бифероний. а? Лифероний называется Лифероний, сам-то -бифероний. короче, очень она мне много дала и все бесплатно но ну, у, ну, у меня сейчас придет посылочка за 3500 уличные цветы очень красиво. Я потом их буду размножать. И конюшки дам. И продавать. <смех> Коммерсантка ко мне. Короче, вот она дала многолетку. Это будет пышный такой э, кустовой цветок. Сейчас у нее начинает цвести. Бери, говорит. Вот. Я говорю, продавай. У нее много таких. Она специально выс высадила, чтобы продажи короче правду говорю не знаю как называется что называется вот красота это тоже это все бесплатно мне я говорю теперь сменят цветы тебе будут смеется мы с ней меняемся это дорого они стоит, нормальная цена не дала просто Пусть а. пока здесь так тенечки стоят, а потом я их приберу. А велики-то для чего вам привезли? Нет. Чтоб кататься, нет? Я не могу кататься у меня, ну и себя. Почему? Потому что я вот так еду, еду, потом открывалась, потом я опять еду. Потом... Дорога вон здесь нормально, ездить можно. И потом я вот так открывалась, и вот так вот еду. Так. И, и потом ногами едешь, что ли? Да? да? Амина, а ты чё не катаешься? <свеч> Короче, мы затеяли кострик маленький. На картошке всегда надо есть Я картошечку. Собой, свеженькую, запеченную на кострике. Ой, замечательно, за милую душу. Да. Помните в школе, да. у вас Вы сделали кер? так костры? Я в школе, когда картошку убирали... Кушать-то охота. В 90-х годах костер, пацаны, сделают и картошечку пекли. Ты ел, Андрей, такую картошку? Диму спроси, зачем он взял. Пока-ка, посчитаю, ты куда? На костик не иди так близко. Я вообще обожаю картошку. И это, запеченную на костре. Если напоминаю. Раз. Покушаешь. А Я сейчас кушать-то не хочу. Шайка, шайка, шайка, шайка. Я сейчас шаплю. А я сейчас хочу кушать вообще. Кушать кушать? Да. А велики-то нафига вам призят. Да, ну у меня это чего-то. А, -а, -а. а еще нет. Пока... А, -а, а я к папе. пойду, говорю. Уйдите от костра подальше. И ничего, как картошка? Mm. А соль-то где дают? Mm. соль -то где mm. и... ah. а, а! Солька-молька Картошка-мравка Еще Я майонез взяли кус... Майонез, картошка-то что? Соль, картошка Вон белый черный <с fluke> <с sub -tut> Не хочешь? <-tut> А, ну кушать, друзья, кушать Ну все, друзья, на сегодня мы закончили 5.22 уже Короче, не до конца Завтра доделаем. Завтра доделаем, да Дай бог дождя не будет Осталось чуть меньше половины Андрей увез картошку Сейчас остатки увезет И детей сразу зацепит Вон дети ждут, домой очень хотят. Они такие грязнульки. Я с Слышишь папу? Да, это мой папа. Твой папа? Давид кушает. Дома-то не кормится. Я я хочу. Вот сейчас мы поедем, друзья, домой. Нынче, конечно, не так много картошки как в прошлом году. Ну, слава Богу, зато свое, как никогда. Папа! Папа ее, папа. Ленарка-то ждет, не дождется. грязнули она у меня сама сегодня. Мы даже удивились на ней. Ты что? Все, друзья, всем пока-пока. До новых встреч. Мы все. Афу Нет, все, хватит на сегодня. Андрей детей повез домой. Велики все сложили. А мы с Дариночкой пошли пешком. Да, Даринка? Дарина? Даринка, мандаринка. Пошли домой. Давид больно переживает. Мама Садись говорит к нам. Я говорю, куда там? На велике, чтобы мы сядем с Даринкой, да? Мы на велике что нибудь сядем, да, синий глазка наша? А это -а -а. моя шладкая, шладкая моя девчонка. Шапка на бегрей, как обычно.